Привет. В этом ролике я расскажу, как делать вот такую брошь и покажу. Открывается, закрывается. Для того, чтобы собрать эту брошь, я заранее сделал несколько вот таких заготовок Спиралик. Как делать спиральки, у меня есть отдельное видео. Ссылку на него я дам в описании к кролику и также в описании кролику будет ссылка э, на мои курсы, всякие и, и там всякая полезная информация про меня. Также будет хэштег Юра и проволока, который можно ставить в инстаграме. Я буду делать репосты в свои сторисы. Ну и, и в общем, все как обычно. Итак, э, проволокой потребуется, чтобы сделать каркас. Каркас у меня будет одинарный которые сверху накроются всеми этими спиральками Итак, делаю каркас буду делать не очень большой чтобы все быстро произошло в общем делаю такую замкнутую форму заматываю концы чтобы чтобы он стал замкнутой форму, короче получилось это сюда, это сюда это сюда вот так вот это все заматываю хрюкает на дальнем плане у меня собака собака по всей вероятности хочет есть заматываю вот эти концы вот как это пока уберу дальше что тут надо сделать тут надо сделать можно ее кстати поскручивать чтобы она стала жесткой рамка это она же брошка и он уже каркас так поскручиваю выравниваю, кругленькая будет такая если вдруг есть стальная плита, которая, она же правочная и молоток, то можно ее легонечко отстучать, и она станет тогда жесткая очень. Но если нет, то вот так так, пассатишками гнем выпрямляем. А теперь надо понять, где будет оборотная сторона, где передняя сторона. Вот это будет оборотная. И тут я делаю вот этот вот мой любимый выступ для иголки. Вот, вот, так вот меня. Вот это выступ для цепляния булавки, а с этой стороны надо сделать иглоприемник, также из целиковой штуки, даже наверное. Вот так вот я сначала его, потом вот так вот, И еще немножечко, И потом вот это вот, здесь вот игла должна поместиться, разгибается сюда обратно сюда и обратно сюда вот такая вот штуковина получается это я все выгибаю тут я вот так вот делаю сейчас все будет понятно секундочку Ну, в общем, из одной линии я сгибаю вот такую вот штуковину, в которой будет а, застегиваться булавочка. Сейчас покажу. Ну, то есть вот она будет так вот, раз и сюда заходить. Видите, оставаться. Так. И фокус котов ну повернуть. Собственно, вот. Брошка готова. Ну, почти. Так. Вот такая конструкция. И теперь я на нее прилаживаю свои уже заранее сделанные вот эти вот спирали. Ну, их как обычно беру и прикручиваю. Где-то по два, по три витка делать буду. Так. На эту рамку, собственно, можно сажать не только вот эти вот пружинки, спиральки. такие бусинки можно надевать. Ну, короче, можно экспериментировать по-разному. Ладно, домотаю конец, не буду его кусать. Тик-тик-тик-тик-тик ну, вот Этот Соответственно заматываю сюда Так. Hmm, вообще спиральки очень классные С ними вообще можно что угодно делать Мне очень нравится а В принципе брошка могла быть уже и, вот и готова Вот так вот ну, как я их наделал много, я их все прикручу. Ну ладно, не все. Тик, тик, тик, тик, тик, тик, Это можно вниз Сейчас я запутался слегка. Это сюда, это сюда. Сейчас это прикручу тогда и, и выгну, как надо вот эти Эту теперь можно выгнуть сюда наружу. Эти можно поправить. Это сюда чуть-чуть наружу поправить. Этими можно прикрыть. Так и это теперь перематываю со стороны иглоприемника а, кстати вот я еще ссылку в описании добавлю сегодня вот выложили Экскурсию по Золотой кладовой вермитаже. можно сказать, это еще похоже на то, что там представлено. Вот так, скромняшка. какие-то желтые ногти, у меня. Так, так, так, так. Это вот выгибаю сюда, сюда. Вот что получается. Это чуть-чуть сворачиваю. -чуть надо повернуть. Ты повернул, это повернул. Так, тут уже может слегка запутаться, но я пока не запутался надо понять кого еще приладить сюда вот это можно приладить так так, так, так. А, сейчас я длинный конец этот примотаю сюда, и потом из, из конца его скручу тоже в спиралечку. птички меня чирикают, соседи ругаются. Так. Так, так. тык, тык, тык. до сворачиваю спиральку ну, почти получилось Маленькая, так, короче, может и хватит, подумаю. Понятно, да и хватит, мало будет нужен у меня. Так, вот, в общем, получилась такая брошь. И осталась игла. Игла, игла, игла. Ну, опять, все как обычно. Проволока. Э -э -э, нахожу свой выступ, который я тут сделал заранее. Выступ, выступ, приемник. Выступ, вот он. Вот он выступ. Выступ залезла проволокой, которая не должна была залезать. Очистим выступ от проволоки. Че оно тут залезло-то? Так, здесь даже булавка. Как так вышло-то? Вот она получилась теперь я внутрь вниз вот крупным планом завожу вниз кончик делаю поворотик еще поворотик и зацепляю вот сюда таким большим кольцом поджимаю мне выходит хвостик этот хвостик закручиваю дальше. И вот уже два хвостика. Ой, два витка уже. Когда два витка получилось, вот игла уже практически шевелится. Можно зажимать эти два. два ну как, сфокусируюсь? Зажимать эти два и докручивать. Докручивать уже... Ну, просто заматываю, как будто бы обмотку делаю. Вот я иглу поворачиваю, зажимаю пружину вот эту вот в же, и, и закручиваю на ось проволоку. И вот у меня проволока перестала крутиться, потому что вот этот вот кончик, он утыкается в перекладину саму. Смотрите. Опа. А теперь я зажимаю вот этот конец, вот этот конец, с окончаниями какая-то проблема, и зажимаю и прокручиваю брошку. Зажимаю и прокручиваю брошку. Зажимаю и прокручиваю брошку, и так... До тех пор, пока не выпрямится игла, не станет она жесткая. Это произойдет достаточно быстро. Сейчас. В общем, вот. А теперь я ее сгибаю и прилаживаю к иглоприемнику. Откусываю по топор вот там есть топор и вот она у меня достигнулась пружинит и застегивается а также когда она вот так вот застегивается ее надо чтобы она вверх туда чуть-чуть хотела подняться чтобы ее заводить руками надо это было и тогда она будет крепко держаться а что ж теперь надо заточить Заточить можно ее с помощью надфиля или напильничка. В общем, все что угодно, все что есть под рукой. Точу только кончик, вот он, как карандаш затачиваю его. Сначала гранями со всех сторон. вот она заточилась и теперь надо наждачной бумагой затупить на кончик секундочку так наждачная бумага наклеена на палочку и за сглаживаешь после надофили короче теперь я. Так, это когда готово, можно дальше потом взять а, тысячную шкурку, ой, даже двухтысячную шкурку. Это все продается в обычных строительных магазинах, так что о, любых буквально. А, кстати, вот к этой брошке можно приделывать не только вот белые, ой, желтые колечки, а и любого цвета провольки, какие в доме найдется. Можно делать ее поле полиметаллическую, где у нее будет что-то из белой проволоки, что-то из медной, что-то из золотой, латунный, титановый и будет э, такой многоцветный многоцветный э, этот наборчик. Ну, вот э, такая вот брошка. А еще я тут открыл один странный способ, сейчас расскажу про него, как затемнить латунь. Здесь вот какая-то колючка, ее надо спилить. Колючка. Колючка спилилась. Как затемнить ладони Вот в хозяйственных магазинах продается вот такая штука. Вот такая вот жироударитель для плиты и выдуховок. Собственно, в жироудалителе главный компонент это этот гидроксид натрия, как я понимаю. Гидроксид натрия примечательный чем Он растворяет всю органику, поэтому надо, чтобы эта штука не попадала на руки. А то она растворяет и руки тоже. Можно взять эту, эту брошь. положить ее в какую-нибудь тарелочку э, и обрызгать этим раствором. Раствором обрызгать и оставить на воздухе на некоторое время. Э, после того, как она полежит, начинается какая-то реакция. Не знаю, в химии я не особенно силен. В общем, вот так вот лежит обрызганная где-то час-полчаса. И, и латунь темнеет. Она латунь. Сейчас вот не видно она медленно это делает но она темнеет когда если видите что где-то проблешина какая-то можно ее допрыскать по ходу действия смотреть как она темнеет и следить за процессом вот получилось то что после отмывания смотрите вот там когда вот он прямо погружается в эту жидкость, он сильнее чернеет, но она потом слазит шелухой такой вот. То есть с скоблить, слазит. А если вот э, легонечко, то вот она появляется такая патина. Значит, обратите внимание, что это вот жироудалитель. И вот я тут состав почитала отдельно. И они пишут, что тут э, щелочные компоненты написаны. 15% Скорее всего, тут, и собственно, это и есть этот гидроксид натрия. А... Ну, в общем, он такой жиденький должен быть. Бывает еще жироудалитель густой, так, плиты мыть. Он, он жиденький должен быть. Они бывают разные, совсем дешевые, там за 100 рублей есть. Вот, латунь с ними реагирует. Если непонятно, как будет происходить реакция, можно какой-то кусочек проволоки взять, намазать и посмотреть, что будет вот ладно все все получилось открывается закрывается, закрывается. Вот. до скорых встреч пока